Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра гейтс начинает свою программу сегодня 27 сентября, 7.30 утра в городе Чикаго, на восточном побережье Нью-Йорк, Вашингтон, 8.30 утра, на западном побережье в Калифорнии, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, 5.30, в Москве в этот час 18.30, ну, в Москве в этот час 15.30. Ну и на Бали, откуда мы ведем прямую трансляцию э, и где находится центр реки, разум Рэйки, э, основателями, вдохновителями и организатора, которая является Михаила Лидия Бойко, которая сегодня э, будет нам рассказывать о древней традиции реки, о мифах, которые э, внутри этой традиции находятся, ну и сейчас мы начинаем нашу программу. Дорогие друзья, здравствуйте. И, пожалуйста, вам слово. Давайте мы начинаем. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто будет смотреть нас в видеозаписи на YouTube. Здравствуйте, уважаемые друзья, радиослушатели, коллеги. Сегодня мы хотим поговорить о мифах в рейке, в практике рейки. Хотим рассказать наше видение, с нашей точки зрения. И, конечно же, мы будем опираться на наш опыт, авторизованный опыт. Так как мы много лет в этой практике. Михаил уже около 20 лет, я около 10 лет в этой практике. Нам есть тоже о чем рассказать. Чем поделиться. Да. И мы хотим это донести до тех, кому это интересно. Может быть, это поможет вашей практике рейки облегчить. Может быть раскрыть на самом деле. Да. И начнем мы э, с первого мифа. В интернете бытут мнение, что рейки можно, сеанс рейки, практику рейки можно проводить только э, без присутствия посторонних людей. Э, то есть, если человек кому-то посылает сеанс или сам себе делает сеанс, вокруг никого не должно быть. Но в жизни бывают разные ситуации. Иногда человек нуждается в помощи в таком общественном месте, находясь. Или мы сами нуждаемся в какой-то экстренной помощи. И вокруг нас могут быть люди. Мы можем находиться где-то в парке, в магазине большом, в самолете, когда рядом очень много людей сидят. Да в любом транспорте, да, где-нибудь в общественном заведении, да, в учебном заведении. Если сложилась так ситуация, да, то есть человеку нужна помощь, либо необходимо действительно провести сеанс, опять же, все может быть, заболела голова, зуб, живот, мало ли что. То есть нужно действовать по сложившейся ситуации. Да. и э, вас не должно останавливать это, что вокруг есть люди. Э, как бы в интернете э, есть мнение, что энергия рейки каким-то образом уменьшится поток так как пойдет и на других людей тоже, или будет нарушена какая-то этика рейки, что те люди нас не просят на сеансе. На самом деле энергия рейки очень мудрая. В нашей практике не происходит уменьшение потока, или мы не замечаем какого-то какого нарушения. Мы концентрируемся на потоке, концентрируемся на практике, и все проходит замечательно. Где бы мы ни находились, хоть в океане мы купаемся, хоть в метро спускаемся. Хоть в небе, хоть на земле мы, мы можем проводить рейки, э, можем беспрепятственно передавать, ее, да? то есть нет никаких препятствий. Все препятствия у нас в голове. Да, так что э, мы вот на своих занятиях ученикам не ставим такую преграду, и они прекрасно практикуют, получают результаты э, не только когда наедине кому-то делают рейки или себе. Если хочется, пожалуйста, если вдруг вы оказались в таком месте, что вокруг люди, также можно проводить рейки, не беспокоясь за то, что какой-то будет нарушение. Просто нужно пробовать. Да, энергия рейки достаточно мудрая, чтобы все пошло гармонично. Мы любим сравнивать практику рейки, энергию рейки с самой жизнью и дыханием. Практиковать рейки это также естественно, как дышать. И нам нужно дышать везде. Мы даже можем помочь этим. Поэтому, пожалуйста, будьте свободны в своей практике в любом месте. Следующий момент, который мы хотим затронуть сегодня, это такое мнение бытует в интернете, второй миф, так сказать, что во время сеанса рэки обязательным условием является то, что нужно снять все кольца, браслеты, украшения, в том числе с шеей. На самом деле это тоже. Все относительно. Да? То есть э, говорят в интернете, что якобы энергия рейки начинает сужаться через кольца, потом да, да, Замыкаться каким-то образом. Да, то есть не, не, не проходить. Да, допустим, если там на руке находится кольцо, то, допустим, по руке она не пойдет или еще как-то. Но ну, это не то, что неправильно. Да, скажем так, нужно просто проводить энергию рейки. Энергия Рейки разумная, как я тебе сказал, это как воздух. Энергия Рейки, да, это жизненная сила, она прошивает все. Да? Все пространство, да? все предметы, то есть людей. Мы постоянно находимся в этом потоке, да, скажем так. И ничто не может создать для этой энергии никакое препятствие. Да, какой-то блок, ведь мы можем находиться в самолете, например, в железном, да? да он металлический, ну, да, как металлический как -то. он тоже состоит от определенную окружность да он нас покрывает, либо когда мы находимся, допустим, в доме дом тоже может состоять из каких-то металлоконструкций да. это не значит, что мы должны снимать, разбирать да, или да. выбегать в чистое поле скажем так, и проводить сеанс да, мы спокойно это делаем в любом месте да, это не является препятствием также на своих занятиях не говорим что нужно это обязательно снимать и наши ученики практикуют а, с очень хорошими результатами да и мы тоже всегда вот с колечками спокойно делаем рейки делаем практики да, свои определенные все хорошо получается потому что вот все знают все практикующие рейки знают что а, эта энергия может передаваться через тысячи километров и для нее нет препятствий даже мы можем в прошлой жизни заглядывать, и там с энергией рейки, с помощью энергии рейки, все. Вот. Так как же может быть препятствием кольца, браслеты, ожерелье? Никак. То есть это тоже можно этот некий шаблон перешагнуть. Вообще надо сказать, что раньше, лет 20 назад, все было достаточно жестко, были более жесткие такие условия в практике рейки, как в передаче знаний, как в получении, как в стоимости. Очень много, ряд условий было. Вот, например, Михаил когда обучался еще в далеком 1997 году, даже изучали символы и прописывали их на занятиях. То есть, когда мы, да, скажем так, когда мы их прописывали, нас заставляли зачер, зачеркивать, да, чтобы они не генерировали энергию, чтобы они не проводили, то есть, как бы получается так, что Энергия рейки неразумна, да, символы не отключаются, и она как бы уходит да, непонятно куда в пространство. Но опять же, символы также начинают работать при помощи, исходя из нашего намерения. Да. Но нас, тем не менее, заставляли зачеркивать. Потом, допустим, в конце занятия приносили металлическое ведро, где все свои записи, все свои рисунки, да, на обучение, скажем, где прорисовывали все символы складывали ведро, да, и все это сжигал. Получается так, насколько ты все это запомнил, запомнил символы, да, запомнил какую-то теорию, все, что запомнил, унес с собой. Не запомнил, если у тебя плохая память, остался без символов, да, без правильного написания. И поэтому, ну, опять же, исходя из того, что в разных школах рейки символ, да, третий, хон, чаза, немножко может отличаться. Ну, возможно, и, исходя из такого опыта, да, что, скажем, при передаче знаний, да, учащийся, либо студент, мог немножко неправильно запомнить его. Но, тем не менее, он все равно работает. Да. те символы, которые передают вам ваш учитель, они в любом случае работают. Вот, то есть раньше все так вот жестко было достаточно, то есть не разрешалось не показывать, символ, например, не называют. Сейчас и книги издаются, все, то есть в интернете как бы в открытую все есть. И это не останавливает энергию рейки ни в коем случае. Просто все меняется, сознание растет, вибрации поднимаются. Это сейчас уже даже доказано всеми слоями учеными, наукой, эзотериками, да, что все меняется, все ускоряется, развивается. Так и практика рейки, можно сказать, она больше свободно различных стереотипов становится. Она более проста, легка становится. Если 20 лет назад о дистанционном обучении речи не могло быть, то сейчас э, это уже есть, это действительно уже на авторизованном опыте, действительно работает, и для энергии рейки нет препятствий. Э, нет препятствий, да, прекраты, нет препятствий потому что дистанционно изучают сейчас все. Да. Да, в интернете да. можно учиться чему да, Главное, чтобы был звук, да, потому что человек, человек через слышание в основном меняет силу своего разума, сознания, но нужен звук обязательно слышать. Об этом мы говорили на прошлой части с вами, на прошлой встрече. Вот, так что будьте свободны в практике. Хотите снимать колечки и браслеты, снимайте. Нет такой возможности. Это не обязательно. Вы не должны этого бояться как-то все равно энергия Рейки в достаточном нужном количестве придет, поможет вам, исходя из ваших запросов. Следующий третий миф, о котором мы хотели бы поговорить, также из интернета. Вот у нас часто ученики обращаются с вопросами, почему мы захотели рассказать об этом всем, потому что зачастую ученики смотрят видео в Ютубе разных учителей. И возникает вопрос, почему вот так вот говорят, почему вот это говорят нельзя, а вы не говорили нам, что нельзя. Поэтому мы сейчас говорим так уже обобщенно, потому что, что, можно. Да, что почему мы разрешаем и говорим, что так возможно, потому что мы опираемся на свой опыт, что да, возможно, в нашей жизни именно так и происходит. И вот третий миф, о котором также недавно одна ученица спросила, потому что это очень важная тема, это э, такое мнение в интернете существует, что якобы сеанс рейки э, нельзя проводить женщине, которая рожает. То есть когда у нее начинается родовая деятельность. Этот процесс так называется, обозначается родовая мы, деятельность. Да, мы хотим этот миф опровергнуть. Да. Почему? Потому что в нашей жизни был конкретный опыт. Э, у нас э, происходили роды домашние, лотосовые, естественные роды. И весь процесс абсолютно, даже всю беременность, ну, сейчас мы говорим о самом родовом процессе, абсолютно с начала схваток, весь процесс, и под и сам род, сами роды, и послеродовой период, абсолютно весь процесс, мы были в потоке рейки. Мы были и символами, и со всем своим набором практик, и это только облегчало весь процесс. Вот миф, в мифе, так сказать, говорится о том, что якобы рейки может расслабить и остановить родовую деятельность, вот этот активный процесс. Мы, опираясь на собственный опыт, говорим, что нет, ничего не останавливается, наоборот, все гармонизируется, схватки проживаются мягче, легче. И это действительно ощущалось. То есть. А наоборот, рейки помогает. Да. Рейки заряжают роженицу. Угу. То есть э, рейки дают силу для роженицы. Да, уж в, уж в такой момент, когда наоборот нужна женщина помощь, не лишайте ее, пожалуйста, энергии рейки, если у вас такие практики есть и ваших инструментов в жизни и помощников. Наоборот, как сама женщина может ей прикладывать руки и к животику, и к пояснице, и там, где ей хочется, так и другой человек, близкий человек, также может ей в этом помогать. И ничего не будет останавливаться, ведь энергия рейки настолько естественна, это энергия жизни, даже само название об этом говорит. Рейки, жизненная энергия. Что рождает эти мифы? Здесь путь страха, да, либо путь любви. Вот что вы выберете? Будете выбирать страх, будут рождаться эти мифы. Выберите любовь, никаких мифов не будет, не будет никаких препятствий. Открытое сердце, руки. К нам даже вот на, доулы приходят обучаться, буквально недавно мы а, работали с а, ученицей из арабских федератов а, доула. А, и мы также с ней работали, обучали, потому что да, расскажу, что такое ДОЛА. ДОЛА это а, женщина, которая помогает женщине в родах. Это не обязательно акушерка, то есть она может обладать знаниями а, и образованием медицинским, а может и не обладать, но помогать. То есть женщина, которая знает а, не понаслышке, как это делать, сама, чаще всего уже а, родившая самостоятельно, а, а, деток, в смысле, естественным путем, без вмешательства. Вот. И она может и помочь. Вот к нам тоже приходила Доула. Она также у нас обучалась, вот и среди учени учеников у нас есть, потому что все люди, которые связаны с помощью, особенно с, таким, с такой важнейшей темой, как появление на свет, очень хорошо, когда имеют в руках такие инструменты. И если нас когда-нибудь увидит также это видео, да, Доула, люди, которые занимаются детками, помощью женщинам, весь этот процесс беременности, Дородова послеродовой период. Не бойтесь, пожалуйста, использовать в эти моменты практики рейки, сам, саму энергию рейки, быть в потоке, наоборот. Он только поможет, только облегчит состояние а, проживания этих складок. А, на эту тему я также вот хочу поделиться, на эту тему я написала очень такой большой рассказ, который живет в своей такой отдельной популярной жизни в интернете. Потому что я открыто им делюсь, я в нем описала очень подробно весь мой, так сказать, путь к естественным родам. И как можно сочетать практики рейки с беременностью, родами и в послеродовой период. Вот, он есть на нашем сайте, или пишите нам на почту, также поделимся. Очень важные базовые знания для тех женщин, которые не встречали такой информации или, может быть, хотят посмотреть под каким-то новым углом на данные темы, потому что момент рождения ребенка, как он приходит, с какой энергией он приходит в жизнь, кто его встречает, с каким настроем его встречает, это очень важно. Закладываются базовые программы, в том числе здоровье. И это очень важно знать заранее. Вот. Даже не важно, где будет рожать женщина, дома, в роддоме, Учреждения. Важно, чтобы женщина просто знала важные моменты, которые, когда она знает, она может разумно отнести к себе, а не просто по незнанию, как-то, чтобы этот процесс на самотек лично мне в этом опыте, в этом пути очень помогла энергия рейки, практика рейки. Вот. И супруг, который был рядом, посылал мне рейки, постоянно каждую схваточку снимал, боль. Естественным путем. То есть мне не понадобилось никакой анестезии, даже мысли об этом не было. Никакой педуральной анестезии. Да. Которая очень вредна ребеночку. Вот. В общем, все написано в рассказе. Читайте, дорогие женщины, пожалуйста. Хоть есть у вас практики раки, хоть нет. Это, в принципе, базовые знания о закладке здоровья для каждого ребеночка и мамочки тоже. Потому что когда рождается Ребенок рождается и мама. Это очень важно. После сеанса, что вы нахватаетесь какой-то вот негативной энергией от человека, отнюдь нет. Ну, есть... Да, или как рекомендуют, допустим, после сеанса, да, руки подержать на свечу. Но если нет такой возможности, да, если нет свечи или нет открытого огня, да. То есть мы вот в обучении не ставим это условием. Но, никогда... тем не менее, действительно такой Став... обряд существует, правильно? Перед началом сеанса надо помыть руки. В Индии, вообще-то говоря, рекомендуется не только руки помыть, а еще и стопы. Помыть, нужно я... да. делать всегда. В принципе, еще полностью умовение не мешало бы сделать. Ну, после всегда. определенных, да, процедур, это, это мы да, знаем, да, это надо делать, это естественно. Ну, я вам хочу сказать, что я, если нахожусь в тех условиях, которые позволяют, а во самом случае стопы и голову, мне легко ну, это спасибо. делать э, с моей прической, я э, э, это все э, этот обряд делаю, поскольку это полезная штука. В парке нету места, где помыть руки. И вот с нами человек, ли мы себе хотим сделать mm -hmm. И это не должно нас остановить. Вот я об этом. Или мы где-то в или мы где-то в таком месте, ну вот где никак. Это не должно нас как-то напрягать, и мы не должны этого бояться. Энергия рейки, она и так все очистит и промоет. То есть это не должно быть барьером к практике. Понятно. Ну, хорошо. Давайте. Я хотел у вас спросить вот такую вещь. Вы сейчас находитесь на территории Бали, на острове Бали, но вы периодически там перемещаетесь, правильно? В Другие места, у вас три места проживания, как мы говорили в прошлый раз, то есть у вас Бали, у вас Индия, Гоа и у вас третье место, вы говорили жили на шри-ланке да вот Шри сейчас да. определились все-таки гуа да, и два, два места два да. места да вот вы да. сейчас э, собираетесь ехать в гуа э, потому что туда да и будет у вас какой-то там э, типа ретрита да, Ретрит будет, да, да. Угу. А, а почему именно еще раз не на бали вы же там постоянно проживаете? Но мы постоянно, получается, наполовину проживаем, поэтому можно сказать, как мы на Бали постоянно, так мы и в Гуа, то есть да? по половине. На Бали он у нас уже прошел ретрит. Да, закрытый ретрит закрытый у нас, закрытый у нас ретрит был. был. Ну, а вот что, вот такое что такое закрытое ветеринары? Что такое Ну, когда были, то есть мы не, никого, не, сказать, не афишировали не это, да, только как бы свои ученики были. Это было такое очень глубокое погружение. А в этот раз мы приглашаем любого человека, который пожелает. То есть там нет никаких так сказать, условий, есть желание, можно влиться, лица понять все, то есть это будет такой уровень легкий, приятный и именно в реке, то есть реки ретритов ну наверное единицы проводят, потому что это очень узкая тематика мало кто так сказать начинает это делать вот и это будет действительно именно реки ретрит с акцентом на практике рейки в погружении в эту энергию ага. вот ну, так, так как нас двое нам очень хочется это делать вот это вот мужское женское начало такое <свят> материнское, отцовское, мы, так сказать... А были... вот э, тогда из этого вытекает э, вопрос у меня. Э, действительно, а есть ли такое понятие, как э, э, рейки для мужчин или рейки для женщин, или даже рейки для детей? Ну, сама практика и сам поток рейки не, нет, не обозначает никак, и никак он не отличается. И э, в практике своей это, это достаточно... Простой процесс, поэтому нет, это нет разделения. Конечно, вот для детей, когда сам ребенок, если, допустим, проводит энергию, это просто в более простом варианте получается. А так разделений нет, сколько бы лет ни было человек. Это, получается, вообще питается, это наша душа, эта энергия, о которой нет возраста. Ну, таки специфика какая-то есть, скажем, восприимчивость к этой практике, восприимчивость энергетическая у мужчины и женщины разная ведь? Да, в принципе, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет возрастной категории, нет разнополой, скажем так. У нас такой разбег, да, допустим, нашей дочке три года, она вот лидерная маме, ей 63, да, скажем так. Ну вот у Есени, которой три года, у нее первая ступень рейки, она в этом уже разбирается, она исцеляет себе, если что, то есть как бы есть, скажем так, наглядный пример. И также вот, допустим, Вера Васильевна, она также является мастером-целителем рейки, она, она этим всем занимается, то есть как бы э -э ощущения, да, то есть как бы переживания, состояния те же, в принципе. Может быть, есть только ментальное что-то такое психологическое, может быть. Но я же говорю, вот нам как-то вселенная доводит до нас людей уже очень таких готовых, открытых, мудрых. У нас этих вопросов даже не возникает какого-то uh -huh. различия или Ин трудности. Интересно. А есть какие-то, вы говорите, возрастных ограничений нету? Ну вот, допустим, родители, мама, в основном, она хочет своего ребенка научить вот этому. А, с какого возраста ребенок может воспринимать такие вещи и как бы ну, учиться? Да, другой вопрос. Mm -hmm. Это совсем другой вопрос. Другой, До этого у него был вопрос сам, самого воздействия человека. А mm -hmm. если человек приходит а, как бы на обучение то здесь уже конечно ребенок должен подрасти считается да наш ребенок немножко исключение потому что для нас это просто наша жизнь и она в этом в этой жизни не то что с пеленок, а а внутриутробного развития она пришла и то есть присутствовал при инициациях и посвящениях всех уровней она... После рождения мы уже с седьмого дня буквально продолжили обучение, так как э, мы собирались уезжать, нужно было очень много обучения провести. Но на седьмой день мы также провели инициацию первой ступени, да. это, это как вроде крещения, да, но это, но это больше исключение. Другим людям мы не рекомендуем со стулья раннего возраста начинать, потому ну, что, что все это ответственность. Да. И тут э, сам ребенок, он, конечно, сознанием должен-то расти, хотя бы какой-то минимальный круг, допустим, хотя бы лунный да, цикл пройти, там, в семь mm -hmm. лет или еще, там, лучше в ну, четырнадцать Да, в четырнадцать, когда прошло уже вот это вот половое да, созревание. Да, То есть, как бы все, скажем, вот эти вот все энергии, иньский, янский, более-менее восстановились, устаканились, э, происходит весь этот энергообмен, все процессы в организме, да, гормональная, иммунная система, то есть, и после этого, да. я думаю, и, можно уже… или два семилетних цикл или хотя бы один цикл казалось, с кофе 12 лет, да, то есть там уже в зависимости от желания самого mm -hmm. Понятно. Хорошо. Немножко побольше, поподробнее, может быть, о вашем ретрите в ГОАК. Когда он начинается, если кто-то... Ну, я почему вопрос задаю, у нас же сегодня интернет, то есть теоретически... Не надо как бы ехать в ГОА, это достаточно далеко, достаточно тяжело с нашей территории ехать к вам. Я там был. Довольно далеко, да Это как минимум сутки нужно провести Но ну, без пересадочного рейса нету. В Дели еще можно долететь Непрерывный полет 15 часов Я сам летал, это достаточно тяжело выдержать Да, и не у всех есть такая возможность Так вот, мы с помощью интернета можем как бы там это попытаться сделать соединиться, хотя в Индии там интернет очень... Ну, тем не менее, теоретически мы можем это сделать. Так вот, скажите, когда и как это может происходить? Да, а скорее всего, кстати, у нас будет хороший интернет, мы в прошлом году там настроили его, можно сказать, поволшебничали. у нас такой очень уникальный для ГУА интернет есть, вот, будем там, верить, Там у нас да, наш центр, то есть, да, определенный дом, да, который мы арендуем, то есть он нас ждет на самом деле, поэтому там хороший интернет, там все отлажено, там все уже сделано. Да. Скажем так. И сам ретрит уже точные даты назначены с 10 по 20 ноября включительно, то есть это 10, 10 ночей и 11 дней. Вот. И в онлайне, конечно, было бы очень интересно какие-то, может, сессии. Да, провести вот, какой-то телемоз, действительно, на месте поработать, да, посотрудничать, то есть посмотреть, как это работает и взаимодействовать действительно на расстоянии. Да, потому что работа в группе, это, конечно, просто замечательно, это чудесно. И все-таки, ну, ГОА это... это такая энергетика, это просто душа. Вот мы влюблены в Гуа, как бы на Бали не было очень красиво, может быть, кто-то считает более комфортная жизнь, но в Гуа наше сердце, наша душа готовы туда вновь и вновь возвращаться. Была бы наша воля, наверное, там постоянно жили, если бы не визовые вопросы какие-то. Ну, все mm -hmm. возможно, mm -hmm. пока так. Вот. И поэтому в Гуа мы решили вот запустить такой первый открытый ретрит. И, скорее всего, мы будем это повторять, если все так сказать, по воле Бога будет хорошо. Вы, будет вы, говорите, вы говорите, это первый ретрит. Первый открытый ретрит наш, да. То есть мы уже давно созрели, нужно было только его сорганизовать. Наконец-то мы нашли время, силы, возможности. Да, это будет первый открытый. Uh, ну хорошо, и вот люди регистрируются. Сколько вы ожидаете, человек? Uh, они должны физически туда приехать, правильно я так понимаю? Конечно, да, потому что весь смысл будет в том, что у нас будет живое погружение, именно коллективное. Мы будем постоянно почти вместе, будут очень разноплановые практики. Вот. Но, вы понимаете, тема рейки, она очень такая узкая. Это не, допустим, йога более всем понятна, медитации, випассаны, там, раз, разные, разные практики, которые люди практикуют. Рейки это более специфическое. Поэтому человек 20 максимум, может быть 15, потому что не будет какого-то огромнейшего количества, мы не ожидаем. И ну, у нас вообще такой формат сложился, очень индивидуальный, очень такой близкий, поэтому вот примерно да. такое количество ожидается. А где эти люди живут? А вообще, приезжают? разных частей России... Не-не, я имею в виду там, на Гоа. Мы будем в одном месте жить, то есть мы жилье включено в стоимость ретрита, потому что в этом весь смысл и есть, чтобы мы были рядом, чтобы мы были вместе. У нас будут практики с самого утра. И до самого вечера. Ну, опять же, это не будет что-то сложное, а отнюдь нет. То есть это будет очень приятно, легко. Также это будут разные путешествия включены, да, или так экскурсии называются, да? uh -huh. То есть мы это будем все совмещать. И отдых, и практики, и обучение, и астрология, и рейки. То есть такой синтез практик. Очень интересно. Ну, хорошо, хорошо. Давайте мы тогда на этом остановимся в этой программе. Мы еще успеем, сегодня вторник, мы еще успеем провести одну программу, поскольку потом э, я сам уезжаю на какое-то время, на свой ретрит. Вот, э, и тогда мы продолжим уже после возвращения. Но как раз накануне э, отъезда моего мы сможем провести эту программу. И мы продолжим, да, мы продолжим о этих мифах да. и легендах э, рейки. Хорошо, спасибо большое. Давайте мы с вами э, сейчас закончим тогда эту программу. Дорогие друзья, те, кто нас слушает и те, кто нас будут слушать, мы вас благодарим за то, что вы участвуете в наших программах, э, но особая благодарность, конечно, Центру Разум Рейки, Михаил и Лидия Бойко, э, которые дают нам такую возможность. Ну и надеюсь, мы посмотрим, мы побеседуем, сможем ли мы технически осуществить этот процесс. И пригласим людей, посмотрим, может Значит. быть, да, кто-то заинтересуется этим. Это будет интересно. В самом случае, программы-то они все записываются. Мы, даже может быть и потом это может выставиться, выставляется, естественно, в свободные форматы, в свободные интернетовские форматы, и люди могут с этим ознакомиться. Это будет очень интересно. Хорошо, но, ну, наверное, самый последний вопрос. Скажите, если ретрит занимает у вас 10 дней, то есть я полагаю так, что обучение первой ступени тоже занимает 10 дней, или это не обязательно? Нет, не обязательно. Нет? То есть обучение вообще вот в нашем формате, мы вообще своим опытом дошли, а обучение, особенно вживую, любого этапа, у нас занимает один день. 10 дней не обязательно. Один день? Но, то есть за один день человек может получить э, вот такую инициацию в первую ступень рейки. Да? В таком да. объеме, который вы себе не представляете, да. нас двое, мы такой концентрат даем. Угу. Мы вообще у нас такой принцип, мы все, знаете, как без воды. То есть можно это растягивать, но мы любим быть концентрированным по существу. Поэтому, потом он, естер, да. он сможет 10 дней потом эти все практиковать. практиковать. Хорошо, Мы, я переговорю с Ритой, она имеет, кстати, две ступени рейки, она прошла сама, и она умеет делать, и сейчас у нее мама не очень хорошо себя чувствует, она как раз и делает рейки, и было бы интересно, я думаю, вам пообщаться, тем более, что она и является президентом этого международного клуба Lotus Хард», и в рамках этого клуба можно организовать такую встречу. То есть у нас есть огромное количество теперь возможностей это все делать. И цель у нас одна – дать эту информацию, которая будет полезна другим людям. То ли эту информацию просто то ли прийти поучиться, то ли самим, скажем, потом кого-то уже обучать, если есть такое намерение. Хорошо, всего вам доброго. Спасибо. До новых встреч, дорогие друзья. Всем спасибо.